Приветствую всех вас на своем канале, сегодня девятый день, как я открываю один кейс, пока не выпадет, золотой предмет или красный, который нас, конечно же, хорошо окупит. Так, призма кейс мы трогать больше не будем, я гляжу он совсем не окупный. Давайте сегодня попробуем открыть темный кейс, который нас окупил в шестой день. Возможно, с него что-нибудь опять нам выпадет хорошее. Ну, у нас же и отмена, отмена, вот, возможно, минус. А нет, хороший плюс. 301 рубль. Вот это я понимаю. Итоги я сейчас выведу на экран. Такие вот результаты сегодняшнего дня.